Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду вашей снегурочкой от группы компании «Фея» и поделюсь с вами секретами, чем же так хороши и почему все любят наши новогодние подарки. Стоит начать с того, что, как все подарки, они долгожданны, а то, что содержится в них, идеально подойдет к любому праздничному столу. Ну а главный секрет наших новогодних подарков в том, что в них вложена частица нашего душевного тепла и искреннего желания украсить каждый новогодний праздник качественными, вкусными и красивыми лакомствами. Теперь, когда я раскрыла вам наши маленькие подарочные секреты, я с удовольствием приглашаю всех оформить заказ в магазине «Фея», улица Лобова, дом 37, вход со двора, на сайте feia 51comru или по телефону 8 900 940 12 00. Не откладывайте свое решение. До Нового года осталось совсем мало времени.